Зовут меня Леонид, соответственно, я один из инициаторов а, касаемо самоорганизации на базе школы, значит, такого института. А, вот. Вот, по информации, которая пошла по СМИ, а, на базе вашей школы был создан профсоюз учеников. А, да, как раз, и наша школа служила таковым центром, и, можно сказать, опытом для некоторых других школ, то есть для некоторых других городов, где также сердца учеников зажигается, и они создают все может быть силу профессиональным организинга, и как он может перемен быть другие социальные институты, кроме, допустим, рабочей среды. А, то есть та же самая студенческая среда, можно посмотреть по историческому опыту, либо уже, можно сказать, новая среда, как школьная. Сейчас примерно городов 6-7 уже непосредственно задействовано. Вот, то есть это Москва, Допустим, Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Красноярск также. Mm -hmm. вот, а в других городах зарождаются пока что и нет не инициативной группы, которые в скором времени разрастутся и перейдут на формальную основу. А внутри Санкт-Петербурга задействованы а, три школы. Вот непосредственно наша школа еще две 61 и 63. То есть задействован весь выборский район сейчас. То есть наша, можно сказать, уже не первичка, а ячейка, ну, можно сказать, одна из самых массовых и семейных mm -hmm. своей особенности. В силу того, что мы выбрали заранее уже комитет, распределили все обязанности. Путем этого у нас не может быть действиями не администрация и даже не родители, которые, можно сказать, дают нашу инициативу путем, точнее, следствия за и администрации. Было первоначальное давление, некоторая дезорганизованность в наших рядах в силу того, что план минимум, план максимум не до конца, можно сказать, был отработан и не до конца были понятны дальнейшие перспективы. Но когда мы, соответственно, провели то самое учительное собрание, разобрались а, с нашим поэтапным планом Максимум, который уже сейчас выполняется, по сути. И уже тогда мы давление администрации рассматривали как некоторые незаконные и, можно сказать, постпровокационные в uh таком -huh. роде. И у нас была, можно сказать, причина разрастаться непосредственно и заняться этим более серьезно, чем занимались, допустим, это в начале сентября. То есть помимо неформальных бесед, уже и практика, и информационная борьба сейчас. Как вот вообще сейчас на вас реагирует? Э, ну, учителя? никак не реагирует, в силу того, что ее нет просто в школе. То есть директизм у нас сейчас за городом, где либо отсиживаются и идет, можно сказать, неконтактная борьба с нами, то есть, uh -huh. а, можно сказать, резкий вызов собрания родительского характера, напугивание родителей классическое. То есть теперь к нам еще прибавилось, можно сказать, давление стороны родителей, и еще администрация. В том можно сказать, людей из органов в плане профилактических бесед, со всеми старшеклассниками, про опять, такой вопрос что такое экстремизм и почему я новый, можно сказать, там позиционер, как они говорят, либо акции протеста какие либо совершаю. Ну касаемо, допустим, той же самой неформальной а, встречи, которая была, просто неформальной встречи с не была, это не была либо акция протеста. Как вы формулируете свои цели и задачи? Да, то есть вообще для чего это все вы создаете? Mm -hmm. Создаем мы. Это намерение улучшения учебного процесса и, соответственно, смены давления администрации на ученика, когда оно не основано, можно сказать, ну ни на чем в этом плане, когда оно лично стабильное ну, или провокационное в этом роде. То есть, как раз у нас в плане минимум минимума, допустим, такой пункт, касаемо самовыражения, но не касаясь регламента формы самого по себе. То есть, как раз это и касается сказать, давления, которое ничем не основано. То есть, когда ученик хочет как-либо самовыразиться, но при этом не сменить рекламу формы. Ну вот вопрос самовыражения, потому что э, тоже это дискутируется в интернете, да, то есть что там, так сказать, в таком ироничном формате, что вот там девочки запрещают э, краситься там в синий цвет, да, допустим, да, то есть там молодому человеку. То есть э, об этом ли речь? Или все-таки может быть о другом? А, нет, речь немного о другом. То есть администрация это приняла как. Либо, что Мы боремся против регламента формы. Мы против регламента формы еще раз говорю, не боремся. Вот, а мы боремся против давления, которое, можно сказать, не прописано в ставе школы и не прописано, допустим, в законодательстве. То есть мы у нас весь план минимум, можно сказать, клином бьет по халатности администрации, можно сказать, и ну, по их личной фантазийности и личностному отношению, которое ведет к давлению. Ну вот смотри, если мы говорим о профсоюзах, да, то есть о рабочих профсоюзах, студенческих профсоюзах, это всегда вопрос в первую очередь социально-экономический. Да, mm -hmm. То есть это когда работник сталкивается с тем, что они не уплачивают зарплату да, или, или не доплачивают, mm -hmm. когда студента, например, как, урезают учебный процесс, да, то есть повышают там, внезапно плату за обучение да, то есть или вообще закрывают факультеты или вуз. Да, то есть вот мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, например, в том же ИТМО, да, то есть там просто хотят закрыть факультет, и ребята думают о том, что тоже организовать организацию, которая защищала бы их социальные права. Да. Uh -huh. вот. вот в контексте школьников, да, то есть, какие социальные, социально экономические права вы э, хотите защищать, да, то есть, и вот в чем здесь конфликт. Конфликт uh -huh. right. возникает из-за того, что сама администрация, как по нашему счету, то есть не читает любого школы, либо, опять же, относится к ну, неподобающим педагогеничному своему образу, то есть к тем же самым ученикам, либо пользуется уязвимостью учителей и настраивает их тоже против нас. То есть мы непосредственно боремся на законодательном уровне, а рукой для борьбы, точнее методы борьбы, это информационного характера и это формального, когда администрация у нас просто должна принять формальный уровень, так как у нас, можно сказать, большинство, и самоорганизация, которая основана, опять же, на уставе школы, она не должна быть запрещена и должен быть выделен так же, как и в зал. Ну вот конкретные проблемы, вот с чем вы сталкиваетесь то есть, там, в вопросах э, там, нарушения регламента и так далее, потому mm -hmm. что... Чтобы было как-то а, понятнее. Ну, а, а регламент проверки знаний, mm. а, который чаще всего нарушается из-за того, что администрация грамотно их не распределяет по будням, У нас деньги день бывает больше, допустим, трех контрольных, когда их должно быть до. А, либо касаемо регламента по очередности уроков, но не касаемо парни, когда У нас существует также, как и электив, и три урока повторяющиеся. Из-за этого уже тоже нарушение идет против mm. как раз-таки этих прогрессов и опять же мы говорим одно из выдвигаемых по требований указанных в программе минимум упразднить совет старост mm. есть ли необходимость упразднять этот Совет? почему да это один из можно сказать, самых жирных принципов и плана можно сказать, минимум к uh -huh. которому мы сразу же взялись потому что совет старост это Аналогично с тем инструментарием, который является туманным, популистским и не выполняющий требования учеников, а выполняющий, можно сказать, курс администрации и непосредственно, можно сказать, формальность ради формальности, как выделен совет старше. Мы же рассматриваем именно ту структурность, которая будет работать непосредственно будет замещать в себе более учеников, чем сейчас там есть. Поэтому mm -hmm. это один, одна из первейших То есть вы хотите, чтобы, вот, ну, грубо говоря, вот в неком таком совете э, был услышан больше голос самих учеников, да, то есть МИЗа? Да? Mm -hmm. да. да, то есть были непосредственно наши принципы демократического централизма, которые мы сразу выделили о них сказали, а не принципы индивидуализма и, и, опять же, курс администрации. То есть мы боремся за наши принципы. Если принципы будут советы старость, которую мы входили, uh -huh. то можно советы старость, То есть тут уже будет аналогия по ним. Ты вообще ну, держишься определенных политических взглядов, да? То есть э, да. коммунистическая. Политическая повестка есть, да. Я коммунист. Uh -huh. Соответственно, если мы говорим. Э там, о культурном образовании, да, то есть ты, наверное, понятно, что ты не жил там в советское время, да, то есть, но, наверное, изучал, да, то есть вопрос, как бы, советского Да, как года, раз, там... Это очень интересная тема, то есть мы, когда с товарищами размышляли и размышляли насчет плана максимума, то есть какое должно быть образование, мы также рассмотрели и советскую экзаменационную парадигму вроде, где, ну, можно так и исторически, как то был тот самый некоторый личный подход, и экзаменационная часть а, держалась, можно сказать, только на бланках, то есть было так, такое, можно сказать, право на творчество и право, можно сказать, на именно самообразование, то есть раскрытие потенциала, чего мы не добиваемся. Добиваемся мы от учителя также личного подхода, так же как к с учеником и, mm -hmm. uh, можно сказать, раскрытие дальнейшей профессиональной инициативы ученика и потенциального mm -hmm. уровня. Но и это тоже самая коррупционность некоторым mm -hmm. образом и, можно сказать, проблематика для тех же самых учителей, которые являются нашими потенциальными союзниками. То есть, Допустим, не оплачивается самый труд за проверку тоже самого ЕГЭ. Mm -hmm. И, можно сказать, сам ученик учится год, можно сказать, в том классе, который, в принципе, можно, можно сказать, не должно был существовать. Вот, ради подготовки к тому самому экзамену, когда классов может быть и меньше mm -hmm. в своем уроке. То есть этот экзамен очень много времени, прежде всего, отбирает, и не факт, что он добавляет знания, как это мы видим. Вот, и поэтому мы хотим перейти более на другую экзаменую часть. Ну, касаемо, допустим, именно, ну, опять же, инициативность ученика в данной допустим, области либо среде, чтобы он давал, что ему понадобится на будущем профессиональном уровне. Некоторые молодые учителя нас поддерживают, соответственно, то есть, допустим, учитель физики либо русского, и, можно сказать, говорит о том, что мы делаем правильную вещь, но в принципе своем учителя уже настроено против нас, как это в звучало, и но уроках чаще всего обсуждается уже тема профсоюза, нежели та же самая госпрограмма. Mm -hmm. вот. ну, мы, мы надеемся на то, что мы в времени перенаправим негативное влияние стороны администрации учителя а также там, в нашу сторону. Ну не предлагали организовать профсоюз в Они mm -hmm. уже состоят в желтой профсоюзе, как я понимаю, mm -hmm. и характера. И, mm -hmm. в принципе, с словом профсоюз, она совсем другая, чем, допустим, у нас. Mm -hmm. Вот, кстати, расскажи э, твое впечатление. Я, насколько я помню, ты был э, на семинарах Ротфронта, профсоюзных тренингах, mm -hmm. да? э, Вот как твои впечатления, как они тебе помогли? Они мне помогли отобрать самую структурность и рассмотреть сам профсоюз в плане профсоюзной науки и самую идеальность насчет завод самоорганизации. То есть mm -hmm. из этих семинаров можно сказать. Э, мне кажется, сама по инициатива и дальнейшая перспектива была недостаточно четкой. Так, uh -huh. Сейчас она выработана поэтому этом семинаре, мне на самом деле очень помогли, и в следующий раз мои товарищи также хотят прийти. Uh -huh. Как ты пришел в коммунистической идеологии, почему uh -huh. она тебе показала риска? диалектического зрения и антагонистичных настроек можно сказать моих родителей и некоторых других явлений. Но если говорить конкретно, то есть сама классовость, а переросла краски из ненависти. То есть в 11 лет у меня была асмана реакцион, можно сказать, в таком уровне, когда, ну, когда мне врачи даже не могли, можно сказать, помочь mm -hmm. некоторого рода, моя мать решила мне отдать не в храм в этом плане, а точнее поку Папу посмотреть, меня в этом роде как-то вылечить mm -hmm. магическими способами. когда это касалось чистого позитимизма и демагогии какой-либо. Ну, после. Этого, когда я попал спросил, а для чего мне дана в принципе жить, почему у меня есть астма, допустим, ну просто обычный вопрос от 11-летнего ребенка в этом роде. Он мне сказал, что жизнь дана мне для страданий, я должен на ней ползти. После этого у меня отыграла ненависть соответственно к этому покою, к этой церкви. Ну то есть, можно сказать, стал продолжением Ярославского некоторым образом, потому что ходил специально каждое воскресенье в церкви и поломал все свечки из-за этого. Вот. Но ну, в конечном итоге это пришло более организованным политическим взгляды, нежели стихийно левых, как и были в лет. И после того, как я ничто образом принес, можно сказать, один томик ради хорошего Владимиря Ленина, uh -huh. когда взял его из ради интереса, можно сказать, прочитал 8 страниц и оставил ее на рабочем столе. Моя мать, когда увидела эту книгу, соответственно, отреагировала крайне антионистично и назвала это утопией. Мне же стало интересно, что такое утопия. Mm -hmm. Я, соответственно, более в это вник и отработал полностью, можно сказать, политические взгляды, свое будущее, какое я хочу ее видеть, как хочет видеть ее на основности общества. Одна из моих любимых работ это детская болезнь из Ниса по себе, которая mm -hmm. разбирает вопросы касаемо замыкания в себе и, можно сказать, ошибок некоторых партий, которые сейчас существуют. Вот. И непосредственно ортодоксальная работа, работает все начинает царство с некоторой ортодоксией, а потом уже приходит к не некоторым mm -hmm. объективам. Поэтому я сейчас, можно сказать, очень сильно заинтересовался философией французской школы. То есть mm -hmm. тот же Маркоза, допустим, либо а, тот же самый психоанализ Жижика, либо Фрейда. Mm -hmm. вот. То есть все с помощью постепенности уже приходит к каким-либо объективам, но сначала я изучал непосредственно все языки, которые существовали. Гранши, Гидебор... Илинков, то есть советские также его самого некоторым образом Зиновьев, который позже оказался uh -huh. своей противоречивой некоторой линии. Ты пытался формировать на базе школы марксистский кружок? Да, он до сих пор есть и существует, его ничего не сломит. Но кружок uh -huh. среди начальной школы, от третьего uh -huh. до пятого класса, где мы разбираем некоторые политические вопросы, либо с моей религией. По форме это соотносится э -э с такой. Внеклассовые инициативы, да, то есть учебные? Да, да, непосредственно после уроков, проводятся эти кружки. То Очень есть вы изучаете теории, да, то есть исторического материализма, так угу. некоторые язык философии, в этом угу. плане с них можно дать. экономии еще немного разная в этом роде, поэтому угу. стараемся сказать с объективами, смотря на исторический опыт. А ты вообще кем хочешь стать после того, как закончишь школу? Ну, ну, на самом деле раз, разные вариации может быть. То есть либо учитель по истории и uh -huh. общество либо а, инженер технолог, соответственно, uh -huh. а, скорее всего, машиностроительных предприятий, либо на пищевые. Министерство образования всегда поддерживает инициативы со стороны учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она не несет в себе созидательное а не деструктивное начало. В этом смысле в кавычках баррикады вряд ли способны привести к какому-либо развитию. Вот как ты относишься к сравнению своих действий со строительством баррикад? Ну, отношусь к тому, что некоторые люди, во всяком случае, даже с этого Минпросвещения разграбывают самую искру, которая некоторым образом сейчас перерастает в пламя ну, в Больштете своем. Те же самые, ну, выражаются с точки зрения классовости, можно сказать, буржуазные СМИ, можно сказать, буржуазные телеканалы, которые являются, можно сказать, выродком регрессии господствующего класса непосредственно как либо это форсят, либо распространяет, но при этом не понимают о том, что как раз сама инициатива учеников может в конечном итоге повлиять на дальнейшее будущее в этом роде. Поэтому я вполне понимаю их позицию по этому поводу. Я отношусь ко всем, соответственно, партиям в положительной точки зрения, ну, просто и слева, потому что, во-первых, единомышленники, но нет почти в осознание того, что мы боремся, по сути, еще за одно будущее mm -hmm. и, можно сказать, за одно построение в этом роде, за научное воззрение, такового из этого, некоторые, некоторая разрозненность и не mm -hmm. существует в той партии единого левого авангарда. Mm -hmm. Как я положительную зрения? Ну, хотелось бы еще сказать про листовки, агитации, mm -hmm. которая в скором времени будет. То есть мы уже сделали фрагмент непосредственно листовки, универсальный mm -hmm. для учителей, для учеников, для родителей, вот она также будет в массовом варианте выпущена, а потом mm -hmm. уже сделана динамично для учителей. И также, скорее всего, мы можем прийти к каким-либо действиям в конце января. Если наши требования своему плана минимум на, а в трех школах Санкт-Петербурга не будет выполнены, то мы перейдем, соответственно, уже к некоторым тезисам и Все. Спасибо.